Всем привет! Недавно на моем канале вышел ролик вместе с Павлом Репиным, где мы разбирали жилой комплекс брусника в академическом. А сегодня, как и обещал, я разберу трешку из этого ЖК. Поехали! Итак, трешка от брусники. А конкретно я взял первую квартиру, которая была на их сайте, надо сказать, что там огромное количество этих самых трехкомнатных квартир, и я попросту взял самую первую. Эта квартира на втором этаже в секции из семи этажей, площадью 85 квадратных метров и стоит она 6 миллионов 720 тысяч рублей. Вот такие цены нынче, друзья, поэтому давайте присмотримся к этой квартире повнимательнее. Ну, во-первых, что я отметил: все квартиры в Брусники очень и очень друг на друга похожи. Из дома в дом, из дома в дом, прям вот э, какие-то такая брусничный тип что ли какой-то складывается. И это не исключение. Похожую я уже встречал, но тем не менее. Я обещал я разбираю и вы знаете я попробую по вашим же просьбам опять-таки же сделать разбор исходя из ну так сказать максимально пользы для вас а чтобы это получилось но я ведь не знаю портрет вашей семьи ваши предпочтения и особенности поэтому я буду опираться на свои предпочтения и особенности и давать рекомендации по планировке так как я это бы сделал для себя Итак, начинаю свой э, разбор друзья первое на что я хочу обратить внимание это на толщину перегородок которую видно на плане а раз перегородочка толстая то скорее всего это несущая стена ну так обычно бывает поэтому глядя на эту трешку можно сделать вывод что в общем то какой-то глобальной перепланировки да и вообще хоть какой-либо сделать невозможно потому что стены между комнатами несущие далее в середине это санузел, а его мы не можем в комнаты и на кухню переносить, поэтому все это делает невозможным какую-то глобальную перепланировку придумать. Тем не менее, какие-то перегородочки подвигать, наверное, можно. Но опять-таки же, вы просили делать планировку, не двигая перегородок, поэтому попробуем и так, и так подумать, что может получиться. Итак, начну с прихожей. Заходим в прихожую и попадаем в такую в длинное, вытянутую помещение которое больше похоже на какую-то такую длинную длинную колбасой образную штуковину хорошо это или плохо но на мой взгляд это не очень хорошо потому что прихожая должна быть все-таки побольше попросторнее где можно раздеться повесить там одежду с комфортом а здесь у нас остается всего лишь навсего один шкаф и этого немного, надо сказать, для семьи из четырех человек. Глядя на эту квартиру, можно предположить, что эта квартира все-таки для семьи с детьми. Вот одна детская, вторая детская, спальня для родителей двоих, как правило. Поэтому четыре человека. Вот для четырех здесь, конечно, маловато. Правда, ребята предусмотрели быстрый гардероб. Заходим, получается, и сразу же утыкаемся в висящую одежду на крючках. Ну, по мне это не очень красиво, это всегда визуальный шум, который отвлекает от интерьера. А мы же хотим интерьер красивым сделать, а тут вдруг у нас такой склад одежды. Ну, как-то вопрос. И, кстати, такая интересная штука. Я сравнивал с двухкомнатной квартирой. Вот, например, двухкомнатная квартира тоже от брусники. И глядя на прихожую, в двушке это самая прихожая больше. По размеру вот смотрите какой большой шкаф здесь помещается но двушка как бы логично что она поменьше и народу там вроде как бы предполагается будет жить поменьше а тут как бы трешка и шкаф прихожий вот такой маленький ну как-то странно по мне Что бы я сделал как бы изменил я бы на самом деле взял и одну перегородочку то все-таки бы сместил то есть вот сюда вот Да, комната станет меньше но зато у меня появится большой вместительный шкаф плюс к нему плюс к этому шкафу я могу поставить какую-то красивую консоль в прихожей с торцевой стены. Зачем мне это нужно? Ну, во-первых, это дополнительное хранение, это обувь, шапки, какие-то шарфы, перчатки, что-то там еще. А во-вторых, что очень важно, я делаю визуальную точку или фокусную точку из зала. Когда я сижу за столом или нахожусь на кухне, я вижу, то есть смотрю в коридор и вижу какую-то красивую штуку. Ну то есть какой-то комод красивый, над ним какое-то зеркало, которое может увеличить пространство, или картина, которой можно полюбоваться. А в варианте, который был изначально от брусники предложен, там просто шкаф. Но ну, вот смотрите разница какая. Либо вы смотрите на шкаф какой-то, либо это какой-то красивый комод с картины. С прихожей разобрались, да? Если остались вопросы, друзья, пишите в комментариях, постараюсь ответить. Идем дальше. Дальше у нас коридор, от которого мы никуда не денемся, к сожалению, он останется как есть, и попадаем в гостиную. Что бы я здесь сделал? Я бы, дорогие друзья, вот здесь нарастил бы небольшие такие ушки, знаете ли, ну чтобы мы в помещение входили через какой-то некий такой портал, дверной проем, чтобы вот это вот пространство но ну, обозначить, в общем-то, вот таким вот прямоугольником. То есть я бы вот это сделал, конечно же. Дальше расстановка мебели. Есть Г-образный кухонный гарнитур, круглый стол, диван, кресло, телевизор. Но, ну, в общем-то, весь набор присутствует. И здесь, в этом варианте, он расположен, ну, скажем так, практически идеально относительно именно этой комнаты, но ну, потому что по-другому как-то здесь поставить в общем-то практически невозможно. Просто-напросто места нет. Но при этом есть где готовить, есть стол обеденный и есть диванная группа. Все на месте. А это рекламная пауза, товарищи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 всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании какую можно было бы предположить еще расстановку мебели в этом пространстве но наверное кухню можно было бы развернуть вот таким образом и превратить вот эту часть в такую знаете некую барную стойку а остров он конечно небольшой получится но тем не менее при этом исчезает стол и придется завтракать за этой самой барной стойкой не самый лучший случай для большой семьи все-таки для большой семьи предпочтительный стол вот да. ну что давайте дальше посмотрим две детские комнаты одну я бы оставлял без изменения так как она и есть вот одиннадцать с половиной квадратных метров вторую я уменьшил только ради того, чтобы получить дополнительные места хранения и красивый внешний, внешний вид со стороны гостиной. Помните, да, фокусная точка, комод, картина сверху, то есть какая-то красота. Ну и простор, естественно, дополнительно в прихожей. У нас остается большая ванная комната, которая 5 квадратных метров, и в принципе в это пространство должно все поместиться. Единственное, что я бы немножко по-другому все расставил, то есть я бы сделал вот так закрытые шкафы из торца этой комнаты. В одну часть спрятал стиральную машину, может быть сушильную сверху поставил, один отсек у меня бы ушел на инвентарь, ну и еще бы осталось место под многочисленное хранение. Рядом с ванной я бы поставил небольшую раковину и унитаз. Конечно нужно все четко мерить по размерам и смотреть по законам эргономики, чтобы все влезло, но вроде бы помещается. Если ванна вам не нужна, то можно поставить душевую кабину вот таким образом и унитаз, допустим, перенести на эту стену. У нас бы получилась такая, знаете, классическая расстановка раковина, душевая кабина, унитаз. Здесь вопрос, какие у вас дети, все-таки, если они не большие, маленькие, то им точно ванна нужна. Если большие, ну, наверное, и душам смогут довольствоваться. Тут уже вам решать дорогие зрители но идем дальше и у нас остается мастер спальня так называемая первое это ванна дальше сама спальная комната ванная комната она здесь такая немного забавная на планировке мы видим что душевая и унитаз оторвались от стены ну может быть поторопились и просто накидали мебель а уже расставить аккуратно времени не осталось но надо конечно стеночки это все подпряжать. прижать а здесь место не остается ни на что кроме тех приборов которые здесь есть но в принципе этого и достаточно для семейной пары я считаю идем дальше попадаем в спальню в которой есть шкаф а вот здесь я бы конечно подумал по поводу того а не добавить ли еще шкафов потому что предложен всего лишь навсего один шкаф на 2 метра, а этого маловато для семейной пары. Я просто по собственному опыту знаю, что этого мало. Ну, например, у моей жены шкаф 2 метра, и у меня где-то метра полтора. Получается на двоих 3,5 метра, и хорошо бы еще немножко добавить. То есть 4 метра шкафов надо бы иметь, а здесь всего лишь 2. Что делать? например как вариант мы могли бы подвинуть кровать немножко ближе к окну у нас бы осталось место побольше там где стоит шкаф и мы бы добавили еще один узкий хотя бы шкаф и тогда получилось бы гардеробную в которую мы можем зайти с одной стороны у нас узкий шкаф под вещи которые мы складываем и на полочке кладем а с другой стороны шкаф куда мы вешаем на плечиках одежду вот Такая история получается, но при этом обратите внимание, что у нас получается тоже здесь такой некий аля вытянутый коридор, с которым тоже нужно что-то придумывать с точки зрения дизайна. Вот, поэтому, ну, чтобы не казался этот коридор каким-то вытянутым, длинным там и так далее ну вот такая планировка у меня получается друзья пишите в комментариях как бы вы может быть поступили или по-другому что-то бы сделали вроде бы изменения какие-то небольшие имеют право быть но даже самое небольшое изменение в планировке способно поменять качественно вашу жизнь друзья мои ну а я с вами прощаюсь до следующего раза в следующем я разберу двухкомнатную квартиру от брусники на этом все всем пока да пребудет с вами муза кстати подписывайтесь на канал